Грегор это структура, которая объединяет людей, защищает людей и усиливает их собой. Например, человек сам по себе значительно слабее человека, включенного в определенную род и семью. Да, за ним стоит семья, и человек, включенный в рот и семью, чувствует себя более устойчиво. Более того, его информационная мощь в этом мире значительно выше, чем просто человека, не включенного в никуда. Но такого не бывает. Да? Человек, как минимум, будет включен в какой-то родовой эгрегор. Почему это обязательно? Потому что родовой эгрегор всегда запрограмми... программируется, изначально запрограммирован на принципе включенности по крови, а у каждого человека эта субстанция есть. Да, поэтому никак не может существовать сам по себе. Стихийный эгрегор может включать в себя несколько родовых и э, семейных эгрегоров, э, сроки их жизни могут также значительно превышать срок жизни одного отдельно взятого человека. Э, другое дело, что потому этот слой и называется стихийным, потому что там такое броуновское движение, прямо как в живом пространстве вашего тела, там постоянно происходит, как на рынке, всякая разная движуха, кто-то сидит там постоянно, кто-то... Э, является там, да? временной структурой, например, фан-клуб какого-нибудь там Спартака, да? достаточно крупная и мощная структура, значительно превышающая, например, по мощи эгрегор вашей, вашей фирмы, эгрегор вашего предприятия, потому что предприятие все таки запрограммировано вами и, или кем-то и на определенную задачу, а здесь эта задача связана с жизнедеятельностью любимой идеи, любимой команды. И поэтому пока существует сам бренд, например, Спартака, да, поколение из поколения, деды болели, дети болели, теперь внуки болеют, вот, то есть болеют, что называется, дают свою жизненную силу на формирование этой системы, и тем не менее эта структура при всей ее достаточной мощи занимает именно стихийную позицию по той простой причине, что информационная компонента в ней узконаправлена, она не развивает сознание, она лишь позволяет человеку выплескивать излишнее количество эмоций. Следующим уровнем стоит профессиональный эгрегор, который в данном случае более живучим. Например, профессиональный эгрегор футбола. Да, значительно превышает эгрегор какой-то одной конкретной команды. А профессиональный эгрегор врачей, там, журналистов, там, инженеров, физиков, химиков, ученых, он точно также значительно превышает помощи своей завод, который например работает на идеях, сформированных учеными и так далее. Жоан Роулинг написал Гарри Поттере, да. и с каждым годом возрастало все больше и больше и больше количество фанатов. Да. И если посмотреть, то их огромное количество по всему миру, угу. они являются ярыми приверженцами, приверженцами, и они воссоздают этот мир. Да. Также другие структуры, другие Грегоры, например, тот самый Диснейленд, да. он тоже подхватывает этот Грегор, Совершенно но верно. он не поедает его. Не поедает, и внутри него лежит определенная идея, которая достаточно многофункциональна, то есть она может продлиться, прожить какое-то время, но она не бесконечна. Потому что например, там, там лежит идея сформированная из профессионального эгрегора литературы, к примеру да, или из профессионального эгрегора фэнтези литературы есть такой,- это, это, это уже профессиональный эгрегор. Они включают в себя и Джона Роулинг, и Пола Андерсона, да, и много-много-много-много других совершенно авторов, которые своей деятельностью да, формируют эгрегор литературы. А вот Джон Роллинг с ее вспышкой да, и невероятным фанатизмом относительно ее произведений лишь только поддерживает, они являются поддерживающей структурой, сам эгрегор литературы. А вот сам, вот сам эгрегор литературы сформирован как раз определенным божеством. Там лежит идея, идея бога, который занимался образованием, просветительством, но, что очень важно, никогда не являлся богом-управленцем, то есть богом-руководителем пантеона. Потому что если сформируется эгрегор бога-руководителя пантеона, он всегда занимает позицию выше государства или по крайней мере государства минимум никогда не опускается ниже. Но как правило всегда выше, это либо религиозная структура, то есть полный полноправный, цельный культ, либо как минимум какая-то государственная структура, совсем минимум. Вот как раз мы с вами подошли к сознанию богов, которые формируют определенного рода эгрегора. И здесь есть тоже определенное правило Бог, разум, в который вошел идея, да, идея, сформированная его разумом, которая впоследствии прородилась, проросла в виде определенного эгрегора, имел когда-то здесь представительство в этом мире. При этом, чем больше он имел культ, более серьезный культ, он умел больше поклонников, больше почитателей, больше и длинная была его жизнь, например, там, культ Зевса, да, культ Геракла, это были бешеные культы, сформированные здесь. И культ, например, Асклепия, несоизмеримый по силе, ибо Зевс значительно выше Асклепия. Поэтому культ Асклепия мог сформировать только лишь эгрегор профессиональной медицины, но не способен недостаточно ему сформировать эгрегор государства или с эгрегор религии. а культ Зевса, который был значительно мощнее, настолько информационно богат, что вполне способен сформировать и культ религии, и культ государства. Пока все понятно. То есть от информационной мощи самого бога зависит иерархическая позиция. Другое дело, что эта информационная мощь никогда не остается неизменной. Она всегда подвергается конкуренции, провокации со стороны других каких-то систем, других каких-то богов, которые способны умолить эту самую информационную мощь. В легендах это рассказывается как победе одного бога над другим, победе одного культа над другим. Например, Тифон, который засп... поверг Зевса в бегство. Да, это показано, что бог дал слабину, то есть он умолил себя, он потерял часть своей бытийной массы. И легенда об этом рассказывает, как это произошло, Тифон украл у него сухожилия, то есть он, бог не смог двигаться, он не смог экспансии распространять себя дальше. И только лишь посредством хитроумного Гермеса эти сухожилия были возвращены ему обратно, да, и бог получил свое обратно свои преимущества, свою силу. Тем не менее легенды рассказывают об этом так, рассказывая именно о борьбе культов, о борьбе идей, о борьбе сил различных богов.